Что? О нет. Какая нежная рука. Ее рука такая горячая. Одного такого прикосновения достаточно, чтобы я почувствовал себя как в раю. Если бы вместо моей руки был... Так и у тебя опять выросла грудь. Нет, дурачка, не трогай там. Мне кажется, девушки именно этим занимаются. Дай косуда. Черт! Осуда, какой большой! Отлично, давайте мериться. Да! Думаешь, ребята в банной этим занимаются? Это была твоя фантазия. Ты вообразила всю эту сцену. всем привет что-то давненько у нас не было аниме приколов и я решил сделать девятую часть кстати вы можете проголосовать что больше всего вам нравится на канале и чего вы ждете вот тут что? Касайся земли. Все, он хорош. Но я смогу противопоставить ему свою тактику и опыт в гон. учиться, <решка> учиться.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 не как я долго ждал этого года! Дня, когда смогу выпить с дочкой. Ты раньше никогда сакэ не пила? Нет, первый раз пробую. Нагиса, не надо себя заставлять. Нет, ради папы надо хоть одну выпить. Нагиса, со дня твоего рождения я не был так счастлив. Нашли чему радоваться. Начали. Ого. хорошо пошло, Эй, с тобой все нормально? Чего то мой Окон так далеко уселся? А теперь ближе. В стельку напилась да не в одном глазу с пьяну все вот так вот говорят мой окон. А? какая романтика да какая тут к черту романтика мой окон. Э, что тебе нравится мама да о чем ты вообще мне тоже хочется знать А? вы саная сан тоже туда что ли там мой сан скажи пожалуйста я тебе нравлюсь Нравится-то мой окон Ого! Вот это разборки! Одна из них ваша женушка! То мой окон, отвечай! То мой Ну, так что скажешь? Да послушай меня, ну, ты. Саная грудь больше, ясно. Ха. То мой окон, Чего так нервничаешь-то? Значит, ему нравится Саная. Не-не-не-не-не-не-не-не. нравлюсь? Да нет, нравитесь. Как человек. Нравится, значит! Бля! Да за что мне все это? ха ха Хватит над ним подсучивать. Да и вообще, кому нужна его любовь? Да никаких шуток. А? Я серьезно. А приселись уже! Стана!